Я во дворе стою и загрузил багаж Времени нам в обрез скоро затянет льдом Здесь уже никого, лишь стон. Мы с тобой стоим на большом краю, Вида на горизонт, но он не в раю, давай собирай, Наш большой рюкзак время подошло Отправляться в ад еще много миль. Не прошли с тобой впереди лежной и боль сквозь туман.